Здорово, народ! Вещает, как обычно, Антон. В сегодняшнем ролике я подготовил для вас просто умопомрачительные фигурки, которые в пух и прах разрушат все ваши представления об игрушках. Это уже какой-то next level. А хотя, впрочем, что я спойлерю? Скорее бегите на кухню, хватайте все самое вкусное в обе руки и давайте начинать! Также не забывайте, что лайк под роликом и подписка на канал дают плюс к карме. А также для всех, кто досмотрит видео до конца, будет конкурс на 1000 рублей. Погнали! Конечно же, этот выпуск не мог обойтись без старой доброй классики в лице железного человека. О такой фигурке мечтал каждый в свое время. И не врите, что это неправда, я все знаю. Но на самом деле здесь нам представлен Тони Старк в своей 47-й броне. Она была создана после того, когда броня Марк 46 была повреждена во время битвы на базе Гидры. В сам набор входит не только фигурка, но и множество различных аксессуаров: несколько рук, дополнительный шлем со съемной лицевой частью, очки, а также голова самого Тони Старка. Это же вообще обалдеть можно! Она настолько детализирована, что смотря на нее не понимаешь, это обзор нового трейлера или статуэтки. А еще тут есть элементы, имитирующие пламя, возникающие при взлете. Благодаря этому конструкция смотрится еще интереснее и реалистичнее. Хотя куда больше? Кстати, вы можете придавать ей разные образы, которые будут дополнены подсветкой. Короче, крутейшая штука. Знаешь, почему нам так хорошо вместе? Потому что мы одинаково долбанутые. Чуваки, сейчас будет фигурка самого долбанутого персонажа комиксов Марвел. От его шуток я буквально рыдал. Серьезно. Прозванный болтливым наемником, персонаж обладает нестандартным, крайне циничным и пошлым чувством юмора впрочем все как мы любим встречайте дэдпул в набор с коллекционной фигуркой входит майка x-men трейни любимыми мимишный игрушечный единорог такая лапочка я просто не могу с него сменные руки показывающие разные жесты а также на минуточку пара сменных туфель на высоком каблуке ставь лайк если тоже с этого проорал но ну, конечно же здесь есть и фирменное оружие дэдпула его кинжалы пистолеты ножик выбирай что душе угодно Костюм был словно пошит самым лучшим портным. Ладно, это я если что шучу. Просто он реально выполнен очень качественно. И сама фигурка это просто нечто. Уже не терпится посмотреть на следующую. Поэтому давайте скорее к ней переходить. До да чего же это круто и крипово. Особо эмоциональным советую отойти от экранов. Потому что сейчас будет жесть. Ладно, я вас предупреждал. Это Веном Пул. Смесь Венома и Дедпула. Охо! Не ожидал я такого! Знаете, эта фигурка еще такая огромная. Так, давайте смотреть, что же идет с ней в комплекте. Ага, у нас тут сменные руки, еще одна голова, два языка. Фу, какая гадость! Сменные глаза, а из оружия есть пестика, а также катаны. Ну и еще другие приколы. Ах да, упустил самое важное мобильник. Ну да, почему бы и нет? Даже такой монстр любит пообщаться по видеосвязи, позависать в инстаграме, тиктоках ваших. По детализации здесь все на высшем уровне. Костюм Веном Пула будто был пришит или даже прибит к его телу. На поясе ремень, руки и ноги скованы наручниками. Али лицо, короче, это реально жесть. Такой противный язык, а эти зубы хуже фильмов ужасов. Давайте скорее к новой фигурке. Ребята, держите меня семеро потому что я сейчас упаду в обморок от того. От того, какая же это потрясающая фигурка! А еще и мой любимый персонаж! С большой любовью представляю к вашему вниманию дроида-астромеханика спутник ситрипио 3 R2 или R2, или еще короче R2-D2. Они с ума сошли что ли делать такое? Я же и так еле держусь! R2 имеет бочкообразную форму тела, на котором расположен вращающийся купол, исполняющий роль его головы и включающий единственный сенсор глаз. Ездить он, к сожалению, не умеет, но мне на это как-то пофиг. Даже скажу больше, эти мельчайшие недостатки компенсируются всякого рода подсветкой, а также огромнейшим набором приколов. В его бело-сине-серебряном корпусе было заключено очень много оружия, датчиков и другого оборудования, большая часть которых не были заметны человеческому глазу. Как вы понимаете, все эти детали включены в комплект. Тут и циркулярная пила, и гарпун, и электрический шип, и газовый резак, и рука компьютерного интерфейса перечислять устану создатели этой штуковины просто поехавшие в хорошем смысле этого слова иначе я не могу подобрать слова не дроид а какая-то бочка с сюрпризом если вы из-за него не поставите лайк то i'm done я не любитель человечка паучка и в целом вообще за него не шарю что-то там летает на своей паутине пау, -пау все такое но ну, а после этой фигурки кажется им стану надеетесь что вас это обойдет стороной Ха, наивные «Я тоже так думал. Приходит такой чувак не в своем привычном супергеройском костюме, а на наше удивление в спортивном. Шах и мат, товарищи! Он состоит из жилета с капюшоном на молнии и символом Человека-паука, напечатанным на груди, светло синей толстовки, такого же цвета штанов, а также красных носков и кроссов. Не Гучи, но тоже сойдет». На голове маска с окулярами. Вот это я понимаю, сломали систему. Из дополнительных приколов здесь есть какой-то дрон, явно потасканный. Аксессуар с эффектом открытой паутины, еще паутина, динамическая подставка для фигурки с логотипом фильма, аксессуар с пиксельным эффектом оранжевого и синего цветов, ну и, конечно, сменные руки. Куда без них. В целом, вы можете посмотреть, как это все выглядит в готовом варианте. По-моему, зачетно. Как будто момент из фильма поставили на паузу. Сейчас будет кое-что алдове, а именно п Пава Рейнджерс! Но сегодня я покажу вам фигурку именно Белого Рейнджера. Кто не знает, Белый ⁇ вторая форма Рейнджера для персонажа Томи Оливера, который по сериалу является оригинальным Зеленым Рейнджером. Но когда он лишился силы Зеленого, ментор Рейнджеров Зордан дал ему новую силу, превратив Белого. Истинные фанаты сразу заметят отличие костюма. В мундштуке на его шлеме отсутствуют скульптурные губы. Есть и более незаметные изменения, например, золотые полосы вместо ромбовидных фигур на перчатках и груди. Сама фигурка, как и предыдущая, может изгибаться в разные стороны. Ее наборчик поскромнее всего лишь меч, а также сменные руки. Но вы только взгляните на его детализацию. По-моему, это отдельный вид искусства. Следующего персонажа долго угадывать не придется, да и в торжественном представлении он не нуждается. Скажу лишь что его имя является выводом из имени Танатас олицетворение смерти в греческой мифологии. Мне кажется, что ошибутся лишь. Да хотя что и несу, кто не узнает Танаса. Это просто искусно созданная, до мелочей детализированная, шикарнейшая фигурка персонажа. Она поражает своим удивительным сходством и прорисованными выражениями лица. Также моделька оснащается доспехом, знаменитой перчаткой с камнями бесконечности, громадным тяжелым мечом с двумя лезвиями, на который посмотреть даже страшно, а также шлемом. Мне кажется, это просто удивительно, потрясающе, волшебно, восхитительно. И так можно продолжать до бесконечности. Ребята, сейчас вы не просто удивитесь с красоты модельки, но и пустите слезу. Это Тони Старк в своей первой броне. Первый Карл! Это же сколько прошло времени. Она была создана, чтобы помочь ему уйти из принудительного пленения десятью кольцами. Костюм получился огромным и наверняка неудобным. А это уже не говоря о том, что он явно не был таким продвинутым, как будущие модели. Представьте себе, эта броня была построена из переработанных машин и частей оружия в дополнение к любым другим ограниченным ресурсам в распоряжении Тони Старка. Единственное оружие брони это пара огнеметов, установленных на каждой руке, вместе с одной ракетой, скрытой в левой руке. И как вы понимаете, все это реализовано в такой вот фигурке. Нет, ну разве это не стоит лайка? Я бы миллион лайков отдал за такое, Честно. слово. В набор, кстати, даже включены детали эффекта огнемета и полета, позволяющего воссоздать сцену побега Тони. Хватит безумия. Достаточно. И как измеряется безумие? Представляю к вашему вниманию психопатического, улыбающегося и садистского персонажа. Угадали, о ком идет речь? Да, черт возьми, это Джокер. Это настолько гениальная работа, что я даже не знаю, с чего бы и начать. Чтобы вы понимали, как сильно запарились над его созданием, в наборе, конечно же, помимо удивительной фигурки, к которой мы вернемся позже, идет знаменитая камера допроса, разнообразное оружие, вторая голова, десяток кистей рук и множество других мелочей. Наверное, счастье и мечта любого фаната Нолановской версии Джокера. Черты лица, словно компьютерная графика. Все проработано до мельчайших деталей. Краски, губы, цвет глаз и даже морщины. Также злодей оснащен системой подвижных глаз. Прям как настоящий. Даже не верится, что такое возможно. Теперь поговорим о прекрасном, самой фигурке, вернее ее образе. Джокер одет в фиолетовые штаны с полоской, зеленую жилетку, за которой виднеется синяя рубашка с многоугольниками, а также длинное фиолетовое пальто. Изюминка образа – яркие цветные носки. А ну-ка, жду вашу оценку такому луку и модельке. А знаете, что это за чувачок такой? Ох, это очень крутой перец! Серьезно, перед вами суперзлодей и главный антагонист фильма «Темный рыцарь. возрождения легенды» – Бейн. Может показаться, что он похож на злодея предыдущей части, Джокера. Однако это не совсем так. Бейна можно рассматривать как сплав зла первой и второй части. Это целеустремленность и вера Лиги Теней с театральностью и методами воздействия на толпу Джокера. Чего хочет Бейн? Мести. Он безжалостный и хладнокровный, стремящийся убивать миллионы людей во имя идеи очищения. Но, пожалуй, вернемся к его фигурке. Из одежды лично меня больше всего зацепило нереально крутое пальто и броня. Скульптура в точности повторяет взгляд Харди. На голове всевозможные шрамы и вены. Из аксессуаров маска Бэтмена и наручи для кулака и раскрытой руки. Кстати говоря, создатели не забыли также добавить на спину шрам. Вот что я называю уровень детализации «божественно». Так, ребят, а теперь я покажу вам одного очень клевого персонажа, которого уже узнали все фанаты Marvel. Да, если вам, как и мне, нравятся «Стражи Галактики», вы уже поняли, о ком сейчас пойдет речь. Это тот самый реактивный енот. Игрушка, скажу сразу, действительно очень качественная. Здесь енота можно одевать как вам угодно. Захотели, добавили ему клевых пушек, захотели, надели очки. Также при желании у фигурки можно двигать конечностями. Хотя мне больше нравится вариант, где мы выбираем для нее элегантную позу и аккуратненько ставим на подставку. Так сполна можно наслаждаться любимым персонажем. Прямо из преисподней к нам пожаловал Анунг Унрама, или просто Хеллбой. Внешний вид этого громила схож с традиционными представлениями о демонах. Красная кожа, большие загнутые рога, длинный голый хвост. Дополнен образ черной бородкой и бакенбардами. Но это все не важно, ведь сейчас я вам скажу то, с чего вы просто выпадете. В истинном облике над головой Хеллбоя сияет огненная корона, как символ короля демонов, чему соответствует и перевод его имени, и на челе установлен венец пламени. И прикиньте себе, корона огня, прикрепляемая к голове, входит в огромный набор аксессуаров. Также тут еще есть два пистолета, два меча, один из которых горит в огне, браслеты, каменная правая рука, которая не чувствует боли и невосприимчива к огню, длинные рога и другие мелочи, дополняющие образ. Одета фигурка в черные ботинки, свободные штаны с проработанными карманами, швами и другими элементами, а также легкий плащ, под которым скрывается футболка. Второй образ – это чистый демон во плоти, который окружен пламенем. Ух, как я такое люблю! представляя следующего персонажа я даже не осмели шутить поэтому товарищи на ваших экранах сам дарт вейдер это само олицетворение зла жестокий злопамятный целеустремленный, безэмоциональный и властолюбивый человек одержимый жаждой тотального контроля над всеми так давайте вместе посмотрим что же идет с ним в комплекте а то мне даже представить сложно Ага, ну вот меч я точно ожидал он кстати даже светится красным цветом Далее тут есть сменные руки в перчатках, причем самые разные. Есть даже рука, держащая рукоять меча. И самый большой аксессуар – платформа, тоже оснащенная светящимися элементами. Больше всего в этой фигурке меня зацепил шлем, который создан таким образом, чтобы задняя часть была съемная, и мы могли увидеть поврежденную в бою голову Дарта Вейдера, вернее Энакина. Детализации, как и у всех предыдущих фигурок, здесь на высшем уровне. Проработано все до мельчайших деталей – шлем, пояс, грудь, костюм в целом – я очень доволен. Меня зовут Рекс. Но для вас я капитан. Рекс – это клон-капитан, который отвечал Великой Армии Республики за 501 Легион во время Войн Клонов. Впрочем, по этой фигурке вы можете разглядеть, как он выглядел. У нее тщательно продуманы и детально воссозданы отличительные доспехи и шлем солдата-клона Рекса. Сменная скульптура головы с удивительным сходством, а также имеется целый набор из таких приколюх, как реактивный ранец, пистолеты и бластерная винтовка. Броня имеет некоторые потертости для придания реалистичности образу. А тут у нас Капитан Америка. Комплектик у него прикольненький, ничего не скажешь. Тут вам и обычный щит, и сломаны, и молот Тора. Хм, очень клево, что его добавили, согласитесь? А еще тут есть одна вещица, которая тронула меня до глубины души. Я говорю о компасе, в которой вставлена фотография возлюбленной девушки Пегги. Это так мило. Костюм героя пошит очень качественно. Радует цветопередача детали. Вот смотришь и недоумеваешь, как такое возможно сделать? Даже материал словно как у настоящего костюма. Ну а от лица я, наверное, никогда не перестану удивляться. У фигурки даже виднеются сверкающие голубые глаза. Но не верю я. Отказываюсь верить, что это просто игрушка. Не может такого быть. Признаюсь, к следующей фигурке я изначально неровно дышал. Мой любимчик Бэтмен. Эта моделька, наверное, действительно мечта любого фаната. Помимо самой супер детализированной фигурки, с ней идет длинный плащ, сменная голова, золотые батаранги, множество оружий и куча кистей рук. Бэтмену можно менять эмоции, создавать разные образы и сокрушать врагов всякого рода оружием. Броня полностью черная, и лишь золотой пояс как-то разбавляет эту черноту. Очень радует, что создателям все же удалось сохранить озлобленный взгляд и брутальность персонажа.